iOS 15 – это самый скучный релиз программного обеспечения для iPhone за всю историю компании Apple. Здорово, народ! И это полный обзор iOS 15 на целых 15 минут. В этом видео мы поговорим обо всех функциях и нововведениях, большая часть из которых лежит не на поверхности, а находится непосредственно в глубинах самой операционной системы. Заваривайте чаек или кофеек, берите с собой что-нибудь вкусненькое и устраивайтесь поудобнее, ведь вы находитесь на волне канала Apple Finder, а я его ведущий Артем. Поехали! Первое, с чего встречает устройство пользователя после обновления до iOS 15, это обновленный вид приветственного дисплея, на котором в режиме реального времени происходит написание слова «привет» или «здравствуй» на разных мировых языках. Следующий обновленный параметр системы – внешний вид стандартных иконок приложений, таких как погода, карты, камера и многое другое. Что касается дефолтного приложения для просмотра прогнозов погоды, оно подверглось кардинальному редизайну. Выражено это не только с точки зрения обновленных пиктограмм внутри самого приложения и добавленных функций, например, для просмотра UEF-индекса влажный направление ветра и многое другое, но также в систему были добавлены сотни обновленных анимаций, имитирующие погодные условия. Правда, есть один нюанс. Вся эта красота поддерживается на iPhone с чипом Apple 12 Bionic на борту. Пока мы активно наблюдали за прогнозом погоды в Москве, думаю, вы заметили обновленный вид уведомлений, которые появились в iOS 15. Во-первых, невооруженным взглядом можно заметить обновленный центр уведомлений. Теперь все уведомления сортируются на вашем устройстве в зависимости от того, из какого источника получено данное сообщение. Также все это дело теперь сортируется и по дате в зависимости от того, в какой именно день на ваше устройство прилетело уведомление о того или иного приложения. Ко всему прочему, теперь в самом уведомлении иконка приложения стала значительно больше, что помогает облегчить взаимодействие с устройством на когнитивном уровне. На этом обновление уведомлений не заканчивается. Если перейти в соответствующий раздел в настройках, теперь можно заметить наличие нового пункта доставка по расписанию. При помощи данного параметра вы сможете вручную настроить получение уведомлений на вашем устройстве в зависимости, например, от определенного периода, когда вам необходимо получить полную сводку по тем или иным сообщениям, пришедшим на ваше устройство. Настраивается и работает эта функция максимально просто. Все, что необходимо сделать, это выбрать из определенного списка приложения, от которых вы хотите на постоянной регулярной основе в тот или иной период времени получать полную сводку по уведомлениям в течение, например, рабочего дня. После выбора программ вы настраиваете собственные индивидуальные расписание, согласно которому уже сгруппированные уведомления будут показываться в тот или иной интервал времени, которые вы непосредственно задаете сами в настройках. Обращаю ваше внимание на то, что после активации функции доставка уведомлений по расписанию, уведомления будут отображаться на вашем устройстве, во-первых, только в заданные вами временные интервалы, а во-вторых, именно от тех приложений, которые у вас активированы. Если же в течение рабочего дня вам необходимо получать уведомления из других приложений, которых нет в этом списке, в противном случае эти уведомления вы не увидите и не получите до тех пор, пока функция активирована. Окей, хорошо, вы можете спросить, а для чего вообще тогда нужна эта функция, если вдруг я могу пропустить нужное мне уведомление? Объясняю. Дело в том, что в iOS 15. Apple добавила новый раздел в настройках на своем устройстве, который называется «Фокусирование». Да-да, на его месте раньше была целая отдельная опция с разделом, которая так и называлась «Не беспокоить». Теперь же данная функция является лишь составной частью из четырех основных компонентов. Теперь на вашем устройстве вы можете задавать различные профили и сценарии, благодаря которому те или иные уведомления, например, не будут прилетать на ваше устройство в рабочее время. Или же, когда вы пришли домой после тяжелого учебного или рабочего дня и хотите позависать в социальных сетях, чтобы никакие рабочие чаты не отвлекали вас. Вы можете выбрать круг контактов, от которых вы будете получать уведомления, приложения от которых вам будут поступать уведомления, а также выбрать какие рабочие столы с приложениями будут демонстрироваться на вашем устройстве, выбрать согласно геопозиции ваше устройство место и время, когда этот заданный вами сценарий будет активирован. Будут ли видны бейджи уведомления о других приложений и многое другое. Двигаясь далее по настройкам, в разделе «Основные» теперь появился обновленный параметр «Перенос или сброс iPhone», в котором, помимо сброса всей основной информации на вашем устройстве, появилась дополнительная опция, позволяющая перенести всю вашу информацию с одного устройства на другое. С приходом iOS 15, те пользователи, у которых есть подписка на iCloud, получают доступ к обновленным функциям так называемого сервиса iCloud+, Plus, в который входят два основных нововведения. Частный узел iCloud, что-то вроде встроенного VPN над самой компанией Apple, а также возможность скрыть ваш email-адрес для посторонних лиц. Не уходя далеко из раздела iCloud, в разделе «Пароль и безопасность» теперь можно добавить пользователя, которому вы доверяете настолько, что при помощи этого пользователя вы сможете восстановить доступ к своей учетной записи iCloud и Apple ID на устройстве. В универсальном доступе в разделе аудиовизуализации и фоновые звуки добавили 6 звуков природы для максимального погружения и релаксации. Максимально полезная для релаксации штука, например, перед отходом на боковую. Касаемо обновлений с точки зрения внешнего вида операционной системы. Перерисовали иконку активной геопозиции устройства. Теперь галочка отображается в синем кружке. Цвет индикатора, демонстрирующий активную работу микрофона, заменили с красного на желтый. Слегка перерисовали Внешний вид различных пунктов системы, например, в настройках. Как по мне, закругленные элементы системы выглядят современнее, свежее и компактнее. Ко всему прочему, во время звонка по обычному телефону или через фейстайм у функции отключения звука или же микрофона на устройстве появилось милое и приятное звуковое сопровождение. Раз уж затронули тему общения, перейдем к FaceTime и iMessage. Во-первых, изменили внешний вид самого приложения. Теперь можно не только совершить звонок из списка недавних контактов, но также теперь более цивилизованным и простым способом выбрать абонента, с которыми вы хотите начать диалог, а также в iOS 15 появилась возможность поделиться ссылкой на разговор по FaceTime, поскольку теперь эта платформа для общения выходит за рамки устройств экосистемы Apple. Теперь во время разговора по FaceTime у пользователя отображаются два основных параметра – видеопортрет, а также режимы микрофона вашего смартфона. Если с видеопортретом все более-менее, понятно, что это опция, которая просто-напросто размывает ваш задний фон, как на портретных фотках, то с микрофоном дела обстоят интереснее. Теперь при звонке, например, в ресторане, кафе или любом другом общественном месте вы хотите, чтобы собеседник слышал только ваш голос, вы выбираете опцию «Изоляция голоса». Ну а если вы посещаете какое-либо экспрессивное эмоциональное мероприятие, вы можете активировать параметр «Широкий спектр», чтобы собеседник слышал не только вас, но и все, что происходит вокруг. Что касаемо текстовых сообщений в iMessage, глобальному обновлению подвергся конструктор смайликов ваши адресат может видеть вас не только в качестве говорящей головы, но и полноценного образа, который теперь дополнен одеждой, правда только по пояс, однако для виртуальной коммуникации этого более чем достаточно. Также обновили не только внешний вид, но и формат просмотра фотографий, которые вы направляете вашему собеседнику. Теперь все отправленные картинки будут отображаться в виде фотокарточек либо карусели. Если же захочется просмотреть все картинки целиком, для этого предназначена специальная сетка, которая будет группировать фотографии на основе формата по вертикали и горизонтали. Что касаемо еще системные функции и нововведения, которые подвергли значительным обновлениям, так это поиск Spotlight. Раньше получить доступ к поиску можно было с любого рабочего стола вашего iPhone. Теперь с приходом iOS 15 поиск Spotlight по приложениям, контактам и прочей информации вплоть до контента из интернета доступен непосредственно с экрана блокировки вашего устройства. Конечно же при условии, что ваш девайс будет разблокирован. Мало того, что распознается привычный всем тип информации, так еще и ко всему прочему Spotlight максимально полностью старается анализировать есть контент, хранящийся непосредственно на самом iPhone. Таким образом, например, если в строке поиска напечатает слово танк, то устройство будет сканировать в вашу библиотеку фото и видео и выдавать максимально релевантный под ваш запрос не только текстовый, но а также визуальный контент. Немного изменили и взаимодействие с приложениями, собственно, непосредственно через поиск Spotlight. Теперь можно не только находить приложение в строке поиска, но а также, во-первых, перемещать его прямо с поиска на рабочий стол вашего устройства, а во-вторых, если приложение вам больше не нужно, непосредственно удалите из поиска, чтобы не искать его впоследствии по рабочим столам, если у вас их много, либо же в библиотеке приложений. Кстати, о приложениях и поиске программ в App Store. Теперь, если ввести в магазине приложений название того или иного приложения, которое уже установлено на вашем устройстве, однако непосредственно скриншоты этого самого приложения, которое есть уже на вашем телефоне, отображаться не будут, дабы не отвлекать вас от поиска программ в похожей категории. За что действительно хочется похвалить Apple в iOS 15, так это за обновленный и практически полностью переосмысленный браузер Safari. Теперь встроенное приложение, по сути, является младшим братом старшей версии Safari, которая по умолчанию используется в macOS Big Sur. Во-первых, строка поиска, теперь она переехала сверху вниз, что по логике вещей действительно удобно и более практично. Во-вторых, появилась возможность частной персонализации. Таким образом, теперь в Safari на iOS 15 можно установить собственное фоновое изображение. По факту ничего особенного, но, как говорится, мелоча приятно. Из дополнительных нововведений, значительно улучшили и доработали функцию перевода страниц на иностранных Языка. Вкладки браузера в iOS 15 стали отображаться в виде плиток с небольшими миниатюрами в виде картинок с последней загруженной информацией. Также Safari наделили функции Drag and Drop, благодаря которой можно моментально перемещать ссылки, фото и другой тип контента непосредственно с браузера в любой удобный для вас мессенджер. Добавили несколько новых жестов. Во-первых, теперь для того, чтобы смахнуть ту или иную вкладку и попасть в общий список этих самых открытых вкладок на вашем устройстве, достаточно сделать вот такой свайп тремя пальцами по всей плоскости экрана. Или же для приключения между несколькими страницами или ресурсами, можно делать свайп непосредственно по строке поиска влево или вправо. Появилась возможность создавать группу с новыми вкладками, в которую вы сможете сортировать источники и сайты под ваши персональные определенные категории. Раз уж мы снова вернулись к обновлению с точки зрения системных приложений, нельзя не затронуть и камеру. Стандартная камера на вашем iPhone может распознавать текст на нескольких иностранных языках, включая английский. Увы, Ах, но русский пока в этот список не вошел. Однако надеемся, что его добавят в последующих скопированный с той или иной фотографией текст будет это документ или вывеска какого-либо магазина можно будет использовать например для отправки информации в сообщениях написания новой заметки и так далее изменился внешний вид некоторых пиктограмм таких как коррекции фильтры и масштабирование в свою же очередь функция разметки получила свою собственную иконку и теперь не нужно как в iOS 14 и предыдущих версиях iOS кликать на иконку с тремя точками в верхнем правом углу для того чтобы получить доступ к этому параметру кстати помимо трех основных опций как текст подписи лупы добавили новую что под названием Описание, который работает, пока что, честно сказать, не совсем понятно каким образом. В iOS 15 в стандартном приложении фото появилась специальная круглая иконка информации, нажав на которую мы сможем получить всю необходимую информацию, уж извините за тавтологию, о снимке, который открыт на вашем устройстве в данный момент времени. Вплоть до того, откуда и из какого приложения эта фотография или картинка была сохранена. Удобно. Для любителей встроенного приложения заметки также добавили много всего интересного. Во-первых, приложение точно так же, как и камера камера получила функцию распознавания текста с тех или иных картинок. ко всему прочему, теперь для более простой и максимально эффективной ориентации по вашим заметкам добавили возможность устанавливать теги на ваши записи. кстати, теперь если все ваши новые заметки будут содержать один из четырех тегов, которые вы видите, например, прямо сейчас на ваших экранах, ну возьмем условно iOS, все заметки, которые будут содержать в себе этот тег, будут сортироваться в отдельную папку и категорию. удобно. Функция эта действительно полезная, хотя, знаете, я где-то уже это видел на своем текстовом редакторе Bear на макбуке. И пользовался я этим, ну, наверное, года так с 2017-го. Ко всему прочему, если вы любитель писать сценарии или выполнять какие-либо проекты непосредственно в стандартных заметках с вашими товарищами, например, для того, чтобы сделать презентацию или какой-либо проект в школе, универе или на работе, теперь вы можете ввести один и тот же файл совместно. Не знаю, как вам, но лично мне в iOS 14 было гораздо удобнее устанавливать будильник при помощи непосредственного ввода того или иного времени. В iOS 15 разработчики решили вернуть стандартный барабан, Однако не стоит переживать, если вам точно так же, как и мне, вот арабских цифр было гораздо проще. Все, что необходимо сделать, это кликнуть на часы или минуты и начать выставление нужного для вас времени. Значительным обновлением и изменением подверглось и стандартное приложение карты. Во-первых, добавили трехмерную модель Земли, которая, как и различные анимации в приложении Погода, будут доступны на устройствах с процессором Apple A12 Bionic и выше. Добавили множество, не побоюсь этого слова, прикольных и классных 3D-моделей различных городов и объектов, включая Лос-Анджелес, Америку и многие другие европейские страны и города также при поиске какого-либо места ну например в нашем случае возьмем дубай объединенные арабские эмираты будет выдаваться определенный путеводитель по самым ярким и впечатляющим местам которые нужно посетить в том или ином регионе стандартное приложение здоровья также не осталось незамеченным появилась обновленная вкладка тренды с которой можно делиться вашими мед данными непосредственно с вашим например лечащим врачом если у вас наблюдаются какие-либо изменения например в частоте сердечного ритма дыхания и многого другого а в разделе обзор появилась новая секция «Подвижность», в которой отслеживается практически все, связанное с вашими повседневными движениями вплоть до длины вашего шага в сантиметрах. В стандартном этаком проводнике iOS файлы появилось сразу две полезных опции. Во-первых, теперь можно сортировать файлы по определенным типам, а во-вторых, на любой контент формата PDF теперь можно установить пароль. Свайбы добрались и до стандартного приложения «Музыка». Теперь, если потянуть название того или иного трека в альбоме слева направо, откроются различные опции в плане порядка воспроизведения мелодии. Однако, если мы потянем с если мы потянем Справа налево появится самая полезная функция, которая когда-либо была вообще в приложении музыка не только добавить, но и сразу же загрузить трек на ваш iPhone. Касаемо всеми любимых виджетов, которые появились еще со времен iOS 14. Во-первых, появился ряд обновленных виджетов, например, для приложения календарь, с полным отображением количества всех дней в месяце, а также абсолютно новые виджеты для приложения музыка и App Store. Что касается центра управления, здесь стоит заострить внимание на обновленную пиктограмму Shazam. Если нажать на соответствующую иконку, появится специальное меню, в котором будут отображаться последние сохраненные и распознанные треки на вашем устройстве. Немного обновили и приложение Wallet, теперь вместо той чехарды, которая отображалась раньше, теперь Apple сделала более грамотный и разумный ход. Все банковские карты отображаются на первом месте, далее идут бонусные карты, а уже в отдельном меню вынесены использованные, например, билеты на те или иные события, которые прошли давным-давно. Последнее максимально полезное нововведение, которое мне удалось обнаружить в iOS 15, это обновленное приложение Locator, а именно функция, которая теперь с новой обновленной операционной системой позволяет отслеживать местоположение вашего устройства, даже если телефон будет полностью выключен. Если функция локатора активирована на вашем устройстве и вы разрешили стандартному приложению отслеживать геопозицию вашего смартфона, то в меню выключения устройства появится соответствующее уведомление. Что касаемо опыта эксплуатации iOS 15, скажу, что на протяжении целой недели никаких критических багов, проблем и ошибок выявлено не было. Более того, если вы переживаете за автономность на вашем устройстве, однако спешу заверить вас, что никаких глобальных отличий нет, и мне кажется, что даже мой iPhone 12 Pro Max на iOS 15 релиз держит заряд не гораздо лучше, но значительно увереннее, чем на iOS 14. Фух, это был полный обзор iOS 15 на канале Apple Finder. Надеюсь, что данное видео было для вас максимально полезным и интересным. Если это так, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим полным обзором на iOS 15 со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вконтакте, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, где угодно. Вам будет не сложно, а мне максимально приятно. Благодарю всех и каждого за просмотр и уделенное время. Меня зовут Артем, а вы находились на волне канала Apple Finder. До встречи в следующих выпусках. Пока!